А мы тут это, кварталами балуемся. И эта фраза будет звучать довольно-таки часто: Доброго времени суток, дамы и господа. С вами При Радостную Новость спешу сообщить вам: Легионовские подземелья будут в обновлении 9.5 введены не только в формате Time Волк путешествие во времени, также в формате и Мифик Плюс подземелья с опахальным ключом. Что это значит для нас, для игроков, которые, например, хотят чуточку одеться или чуточку получить какое-либо удовольствие? Ну, давайте рассмотрим. Посмотрим абсолютно все. Шесть подземельй будет введено, а именно крепость черной ладьи, букас шары, чаще темного сердца, казематы стражей, Логово Неултариона и Квартал Звезд. Это замечательные подземелья вообще в целом. Но именно два донжа из этого списка мне нравятся больше всего: Казиматы стражей, потому что на тиранике там был сделан рекорд в первом сезоне Легионом мной и моей группой. Утроба. Серьезно, утроба? И квартал звезд. Приятное подземелье для фарма с интересным дропом в виде колечка, которое увеличивает дэмэдж от автоатак. Ну а также там имеется зависимость профессии. То есть, например, если у тебя есть кузнечное дело, ты можешь активировать ловушку, и мопчик с второго босса просто-напросто схавается, сваншотится. Это реально замечательно. И таких вот всяких итемов много-много-много, и они пробуют то есть, каждое прохождение будет немножко отличаться. Это довольно-таки интересно. Жаль, конечно, нету утробы душ. Не пофармить ангербоду, не поделать биг пулы на первом боссе с первым боссом. Ну да ладно. Также стоит немножечко еще поговорить о луте. Лут, как говорят разработчики, будет актуального уровня, И его можно будет улучшать за доблесть. А также все вот эти прохождения мифик плюсов легионовских будут насыщать великое хранилище. Но в великом хранилище... Мы не будем видеть добычу из легионовских подземелий. В целом, довольно-таки логично, потому что мы играем в актуальное дополнение, и видеть в актуальном хранилище старый лут, хоть и актуального этом левела, ну, это что-то не то, это как-то не так. Ну, а для того, чтобы получить первый эпохальный ключ легионовский, нужно будет поговорить с особым мопчиком в Орибасе. Он даст нам начальный ключ, и мы начнем его потихонечку апать. Также, как пишут разработчики, первое такое событие будет две недели вместо одной. Возможно, это сделано с целью того, чтобы все потестить. Возможно, это сделано с целью того, чтобы люди просто-напросто сполна насытились этими мифик-плюсами. Ну а также надропали себе абсолютно все, что хотели. В дополнение от себя скажу, что можете заранее глянуть свою лут-таблицу, заранее можете глянуть, какие интересные тринкеты падают, возможно, колечки с какими-то хорошими статами падают, ну а возможно вы просто играете на каком-нибудь милике, который желает полутать колечко с миландра Оно реально классное, и, быть может, в момент релиза 9.1.5 ему даже уменьшат процент, потому что увеличение дэмэджа автоатак на 10%, это внушительно. Всех вам благ,